Тут никуда не денешься. Праздник. С наступающим! Терюша меня поздравит. Товарищ полковник. Сравей желаю, товарищ полковник. С наступающим! Товарищ полковник, сраве желаю! Тут столько народу набилось, что не пройти. Вы лучше через ресторан поднимите. Сразу на галерею спалить. Я! Я! Ты посмотри на себя! Да. Понял! Да мы тут отдыхаем, товарищ полковник! Дать с нами! А вот, кстати, давно я что-то Сашка не видел встретировать помните с наступающим Вячеслав Михайлович вот смотри выберемся мы отсюда однажды так не вечно же под землей <свист> ты что до сих пор не оделась что ли Я тебя напугал не ожидал засады отличная маскировка рядовой а теперь доложите обстановку ой товарищ полковник задание по украшению станции почти выполнено осталось последнюю лампочку вкрутить вольно давай я помогу с наступающим пап я думал ты не успеешь на мой день рождения и на мамину годовщину опоздал прости я просто старался, чтобы таких годовщин у нас в метро было поменьше. Понимаешь? Понимаю. Вот и хорошо. Ну, включай. Задание выполнено. Отлично, рядовой. Спасибо. Папа, у меня для тебя подарок. Мне дядя Миша помог собрать. О, спасибо, сын. Кстати, о дяде Миши. После официальной части личному составу надлежит вымыть уши и явиться в расположении Михаила Петровича. Форма одежды парадная. Ура! Есть вымыть уши и форма одежды парадная, товарищ полковник! Ух, какую елку красивую сделали! Да, слушаю. Дорогие жители Красного проспекта и гости с других станций. 2034 год подходит к концу. Год выдался непростой, но он еще больше сплотил нас вокруг общей цели. Благополучие всех, для кого тоннели метро стали домом. В Новый год мы все смотрим с ожиданием перемен к лучшему и они обязательно произойдут благодаря нашим общим усилиям. От имени командования ОСКОМ я благодарю всех за отличную работу и поздравляю с Новым годом! 2035 годом! Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре! Три, два, один, с Новым Годом! Ёжик. ну генератор, зараза, опять сдох. Кирилл, это Мельник, проверка связи. Как слышишь? прием? Слышу вас хорошо, полковник. Прием. Кирилл, я у торговых рядов. Где тут на Сибирскую проход? По лестнице вниз. Там, чтобы осколома был. Еще там зеленку складывали, которую во время рейдов конфисковали. Конфискации, значит. Нашел. Спасибо, рядовой. Сохраняйте спокойствие. Сдавайте излишки радиопротектора представителям законной власти. Помните, О, наш общий долг – объединить усилия ведется. для блага всех жителей метро. Помните, перераспределение радиопротектора. Разрешите, товарищ генерал? Слав, не поясничай. И так тошно. Что там на Сибирской вышло? Там закончили. Вот изъятое не густо получилось плохо плохо дело пятно сплошное километров 500 жарится да и потом неизвестно сколько ехать твои ребята карт натащили но чистых мест на них не видно были надежды на байкал но пока не нашли там разгром полный а насчет радиации фильтры на что главное от пыли защититься Фильтры. Все вагоны фонят так, что без зеленки никакие фильтры не помогут. А еще дети. Ты и сам не один едешь а с сыном, так что знаешь, что детям больше надо. Понимаю. А хватит? На всех сразу нет. Сначала вывезем ценных специалистов, подготовим новый подвижной состав, и тогда уже остальных. Так что получается? Будем людей на сорта делить? Кого первыми вывозить? Ты Кого же видишь что, на кону. Наши дети тоже, между прочим. О чем тут вообще говорить? Ха, не ожидал, слов, не ожидал. О Кирюхе своем вспомни. Я, кстати, не забыл. Поедете с ним в первом эшелоне. Так что не подведи меня. А сейчас не забивай себе голову, отдохни лучше. На проспекте твои ребята и сами управятся. Понял опять закурить тянет как ты будешь не откажусь угощайся давно хорошего куривания было Ох, давно соскучился на грязных станциях полно подробных элементов сам знаешь 20 лет агитировали мол сбросим антинародный режим и заживем А теперь, считай, дорвались. Что-то и правда устал я. Пойду, если ты не против. Конечно. Отдыхай, пока есть такая возможность. Боюсь, не скоро она снова представится. Ислав, береги себя. Ты тоже, Толь. А он тогда что? Не ну, говорит, мы ваше положение понимаем, сотрудничество ваше высоко ценим. Товарищ полковник, нам тут что, неделю Ну вы Товарищ полковник, ну, ну хоть вы им объяснение. скажите. Пожалуйста, товарищ полковник, скажите, чтобы начинали вы. Пропустите! Товарищ Пропустите, полковник, разрешите. Все все получат. Обращайтесь. Поступил сигнал об излишках. Обязан реагировать. А он не открывает. Идем. Да куда ты лезешь? Ай, да, начальник, мне же крепко этим а понравился. Всего уже было. Что-то Новый год вспомнился. Пили тогда, как раз тут рядышком. Помнишь? Товарищ полковник, сюда! Петрович, открой! Слава? Э, Спасибо. За мной. Михаил Петрович, вы знаете, зачем мы здесь. Предлагаю сдать излишки добровольно, иначе будут неприятности. Не могу. Ну не могу я, ты же знаешь, это для внучки. От себя ведь отрывал, по капельке как. Ничего не могу сделать. Был сигнал об излишках, мы обязаны реагировать. Начинаем обыск. Проверьте там. Ну как же так можно? Я ведь зарплаты откладывал. Все честно. Знаю, но порядок есть порядок. Есть, товарищ полковник. Нашел. Только. Не может, разве излишки? -то. Это для внучки! Понимаете? Ага, для внучки. На рынке, небось, спекулируешь. Товарищ полковник, вы же знаете! Товарищ полковник, у него точно еще есть. Надо искать еще, а то план сорвем. Хватит, мы излишки изымаем, а не последние. Товарищ полковник, мне же рапорт писать. Под мою ответственность. Отнесите в штаб и оформите, как положено. Так точно. Прости. Я понимаю, выбора у тебя не было. Спасибо, что оставил немного. Это ты прости. Но насчет выбора все верно. Нет его ни у кого. Ну, пойду я. Спасибо. Не за что. Спасибо, Слава. Хватит мне голову морочить. Норма сдачи ваша точно посчитана, не с потолка взята. Тут не хватает. Доплачивайте. Откройте! Оском! Ну, здравствуйте, рядовой. Ух, и устал я сегодня. Кирилл? Ну-ка, рядовой, рассказывай, что случилось. Ничего, не хочу я больше. Чего не хочешь? Быть рядовым! И в Оском я больше быть не хочу. Так. С этого места подробнее. Я на Сибирской был. Видел, как солдаты зеленку у людей отбирали. Один торговец кричал, что они права не имеют. Его побили, зеленку всю забрали и ушли. Ну, это уже ни в какие ворота. Я завтра узнаю, кто это сделал и разберусь. Ты говорил, что Оском защищает людей, а вы у них зеленку забираете. Почему? Это сложно. С зеленкой трудно. Поэтому и приходится забирать у тех, у кого зеленки много. И раздавать тем, кому не хватает. Иначе богатые будут сидеть на своих запасах, а бедные умирать. Разве это будет справедливо? Нет. Конечно нет. Несправедливо будет. Вот видишь, понятно, что те, у кого забирают, недовольны. Но так нужно, понимаешь? Но если бы у меня зеленку забирали, я бы тоже не радовался. Но теперь понимаю. Вот и хорошо, а эти солдаты вели себя неправильно. Я прослежу, чтобы их наказали. И они пойдут и извинятся. Правильно! Пусть извиняются! Вот и отлично. Кстати, о зеленке. Давай-ка, брат храбрец, сделаем тебе укол. Давай. Готово. Кирилл, это Мельник. Как связь? Прием. Слышу вас, товарищ полковник. Небольшие помехи. Прием. У меня тоже. Я на Сибирской. Тут была последняя линия обороны. Прием. Да. Я сам не видел, мне папа рассказывал. А как раз перед тем... Пап, тебе точно надо идти? Ты же не отдохнул всем. Мятежники наступают. Не до отдыха. Мятежники? Скажи, пап, если мы, Оском, защищаем людей, зачем им врать? Ого. Ты повзрослел рядовой, а я и не заметил. Значит, поговорим как взрослые. Нужно ли говорить правду? Конечно. Но жизнь сложная штука. В руках наших врагов правда может быть опасна. Нужно понимать, кому ее можно говорить, а кому нет. Командование видит картину целиком и поэтому может принимать решения. Иногда неприятные решения, но так нужно. Командование думает обо всех, а гражданские только о себе. Поэтому правду, которая может их напугать, приходится скрывать. Но это для их же блага. Понимаю, но все-таки страшно так думать. В жизни много страшного, но я неплохо тебя воспитал. Ты сильный и храбрый. Справишься, но мне пора. Иди домой, пока не вернусь, никуда не выходи и никого не впускай. Это приказ. Есть, товарищ полковник! Сержант, проводите. Есть! Пошли, Кирилл. Ладно. Удачи, папа! Тебе тоже, сынок? знаю тебе деваться было некуда и если бы я тогда не сказал ничего они бы не поверили Кто что старый все старый помянет и у меня ни у тебя выбора не было петрович тебе тоже удачи увидимся на поезде спасибо здравия желаю товарищ полковник стоите вперед на позиции Лейтенант, я сейчас взрыв машинки, а вы прикройте. Есть! What's Шлебников на связи. Штаб слушает. Один заряд не сработал. Черт. Отходите на Сибирскую и держитесь там. Больше надеяться не на кого. Есть держаться. Конец связи. Товарищ полковник, они взорвали